Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Смотрим сегодня бой, так сказать, на сложно получаемом танке Советская десятка, объект 260 Ну, априори получается, если этот танк игрок получил собственными силами То значит это точно хороший игрок Потому что, чтобы его получить, надо очень сильно постараться сделать эти все боевые задачи там, Ну или как, да, там, сокращенно ЛБЗ, личные боевые задачи ну, бывает, иногда в рандоме сам играешь, встречаешь игроков на этом танке. Ну, и видно, что они сами этого точно не делали. Там первыми сливаются, куда-то летят. Ну, либо тут кто-то помог, но это не то, что помог, а просто кто-то вместо этих игроков сделал эти боевые задачи. Не знаю, может там за деньги как-то или еще. Но на толку танк получили, а играть ты не купишь. Так, кстати, карта у нас называется Фьорды. На да, все правильно, не ошибся я игрок под ником shadow 218. Ну тут прям много-много. Треть команды противников приехала. Есть в кого пострелять. Уже почти 2000 урона наносит объект 260. Его уже за 2000 перевалил. А счет уже 0-4. То есть за 3 минуты где-то сливается 4 союзника. Это просто невообразимо. Счет 0-5. Пока команда летит в сухую. Ну а 260 ему на это пофигу. Он продолжает методично наносить урон. Уже перевалил, который за 3000 Получается, вдвоем здесь, ну, 705 там. Ну, тоже может на... наносит урон, не знаю, не будем ничего говорить. Ну, вдвоем остановили здесь треть вражеской команды. Удается там выцелить как-то и попасть в Е-100, да еще с пробитием. 705 получает фугасами. Е-сотый походу стреляет тоже фугасами. Как вообще может прийти в голову, попадая в бой к восьмеркам, заряжать фугас? Ну, не знаю. Или е не знает, куда можно пробить 705. -ого. Мне кажется, тут просто, если бы противники не стояли, не вели позиционную перестрелку, а пошли тупо вперед, не дав возможность там от башни играть тому же 260-му и 705 му Все, они спокойно бы продавили направление. И ничего бы тут они вдвоем сделать не смогли. Ну, бывают такие игроки, которые очень сильно жалеют свою прочность. Вперед не идут ни за какие пирожки. В итоге вот получаются вот такие вот моменты. Не удается здесь попасть по Т-49. Прошло 4 минуты, счет 3-7. Второй выстрел удачный. Все, спрятался Т-49. Не хочется ему больше получать, но он понимает, что следующий выстрел для него может стать последним в этом бою. Долго там продержится союзный Т-30. Ну, пока что он фуловый, но поддавливает противники. Там, если на миникарту смотреть, там вообще по всем фронтам. Вот только наверху. Где-то там два союзника ныкаются. но ну, по-моему, им просто не с кем перестреливаться там. Ах, не получается попасть по Т-49 в очередной раз. А тот фугасом своим как-то выцеливает и почти 300 единиц урона наносит. Несмотря на такую разницу, я бы сказал, да, в стволах сейчас вот счет 4-10 по прочности команды почти одинаково. 705 продолжает там сдерживать противников, получает фугасами, но как-то не особо они там его разбирают. Какие-то корпали какие пока наносят. Ну что это такое, да? Е-100 и 25 единиц урона. Уже пора бы понять, что фугас не, не канает. И ВК-45-02Б тоже на фугасах. Да что? Что это вообще происходит? Не пойму. Это, конечно, на руку хорошо бронированным танкам. Надо же, ВК перешел на бронебойные снаряды. И решил, по-моему, утопиться. Но <laughs> нет, 260 й добирает, и это всего лишь второй фраг в этом бою. Счет 8-12. Там, наверное, множество противников шотные. Ну, вон, видно, да, там Скорпион, Фош, Гриль, все на один выстрел. Ну, вот, бураски здесь. Только такой жирненький, тысячи с лишним прочности. Сразу минус фош Сейчас как орехи одного за другим Наверное будет щелкать Не дать, не дать зайти себе в тыл Правильно, 260-й выезжает Еще один Бурас Нет, не пройдешь, говорит ему 260-й Ни Нифига Да, вот сейчас, если бы он пропустил, они а проехали То все, выцеливает Там гриль, везет, не проходит альфа Ну, как везет, да, пробивает Но всего на 626 урона могло быть Гораздо больше один Бураск готов. Я не знаю, если вы не видите, что не можете, вы тут проехать. Бураск достаточно быстрая машина. У них бы хватило времени объехать эту горку и заехать спокойно с тыла. Вот все-таки он здесь прорывается. Наносит урон. Не получается его добрать. Все, Бураск уходит на перезарядку. Нельзя отпускать. Нельзя. Отлично. Счет 12-14. Еще кто-то встает там на захват. Скорпион. Скорпион надеялся на то, что у него более быстрая перезарядка, наверное. Не срослось. Стал седьмым. Оба-оба противника встают на захват. Остается считанные секунды. 20, 20 секунд. Да, будет здесь какой-нибудь другой танк, у которого чуть-чуть скорость пониже, да, на какие-нибудь там, не знаю, даже 5 километров. Все, уже бы он не успел доехать. Ну, только влияет не только, конечно, максималка, но еще и динамика разгона. То есть количество лошадок на тонну. Успевает. Успевает сбить 260-й захват, но. Там еще где-то стоит Т-49, у которого больше захвата, так сказать. Захват сбит. Урон переливаливает за десятку. Т-49 решает отступить. С захватом не срослось, да, обидно им. Ну, им обидно, не хватило совсем чуть-чуть. Шесть с лишним тысяч танковал объект 260 было бы гораздо больше, да, если бы противники Там ЕСОТ соты и кто там еще Там многие стреляли фугасами, стреляли бы бронебойками при этом не пробивали В общем, всем спасибо за внимание Не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, до новых встреч, пока-пока